Привет! Вот так выглядит сейчас моя вышивка из набора розовые розы. Готовы уже полностью 24 цвета, но осталось еще пару цветов, которые меня очень интересуют. Например, это вот такой вот оранжевый цвет, потому что видно, что он встречается здесь во многих-многих местах. Но я даже еще пока не смотрела, какой же он будет на самом деле в нитках. По-моему, как раз пора это определить. Оранжевый цвет. Здесь он только один. Вот он. Номер тридцать три. Сейчас его найдем. Я думаю, что это будет какой-то из розовых цветов, потому что места, где он встречается, предположительно розовые будут. Нет, это фиолетовый, светло-фиолетовый. Пора начать вышивать. Еще, кстати, меня очень интересует зеленый цвет. Например, вот здесь вот его очень много, и он тут явно будет не зеленый, а какой-то, наверное... Тоже из розовых. Но вдруг я опять не угадаю. Так. Вышиваю я на подушечке. Подкладываю ее под вышивку. и Это позволяет мне не наклонять голову во время вышивки. Откуда бы начать? Тут столько этого оранжевого. Так. Наверное, откуда-нибудь отсюда начну. Вышивать за столом мне удобнее, чем, например, за станочком. Потому что, когда вышиваешь за станком, то локти висят. И нужно еще придумывать. Ну... Куда рядом с собой поставить нитки и ножницы. За столом мне удобнее просто все расположить. И также можно хотя бы один локоть, но поставить. А чаще всего и два. Вообще вышивая наверное, немножко неправильно. Точнее, не так, как это планировал дизайнер этой работы. Потому что, наверное, он рассчитывал, что вышивать будут ниткой в два сложения. То есть из целой пасмы будет получаться примерно три длинные нитки. А я же вышиваю целой пасмой в шесть ниток. Просто мне такой способ больше нравится. Но надо сказать, что ниток хватает. Так, где я тут закончила? Вот я вышиваю иглами, которые купила, наверное, больше 8 лет назад. Это гобеленовые иглы. И у меня даже сохранилась от них упаковка. Сейчас покажу. Это явно были какие-то иглы либо вот этого вида, либо вот этого. Здесь указано, что иглы гобеленовые, но у этих игл острые концы и золотое ушко. Они удобны, здесь даже это указано, что удобны в работе. Но по моей памяти это все-таки были вот эти иглы номер два. Здесь вот одна такая лежит, у этих игл конец тупой. Он нитку не прокалывает, а раздвигает пришить ян. Мне это нравится, это еще плюс удобно, если нужно нитку выдернуть, они не запутываются на изнанке. И просто мне приятнее, как бы то, что я делаю, ну, так как бы не прокалывают ткани, что ли не знаю как объяснить в общем мне нравится вот толщина этих игл. они абсолютно не гнутся никак а тонкие иглы рано или поздно у меня становится формой полумесяца и начинают в руке крутиться и я не скажу что это сильно мешает но приятнее когда игла прямая конечно если какие то нужно сделать там тонкую работу вышить там что-то в одну ниточку на тонкой ткани то без проблем я работаю тонкой иглой тоже а так вот свое удовольствие мне нравится толстая нитка толстая иголка и чтобы стежки были такие шеверненькие помню когда я вышивала горы из проекта моя мечта о путешествиях там у меня были камчатские горы сопки и я загадала, что буду вышивать следующую вышивку, что-то очень розовое, пышное и светущее. Сбылось. И ну, конечно, я сама все это заказала, выбрала. Но все-таки здорово. Еще бы, конечно, когда-нибудь хорошо дойти до тех вышивок, которые у меня скоплены в архиве, в папочках, на ноутбуке. Там тоже что-то такое. Сказочно, красивая. Теперь моя вышивка выглядит вот так. Я вышила цвета, которые меня очень интересовали. Например, темно-зеленый, который был в схеме, оказался светло-розовым. Который сейчас по тону совпадает с соседним цветом. Но когда я его вышью, они станут немного разного оттенка. Еще я вышила вот это место. Как-то неожиданно для себя, просто не могла остановиться, когда вышивала. Мне тут очень нравятся вот эти смешные точечки. А еще вышел оранжевый цвет, который встречался в элементах роз, и он оказался светло-фиолетовым. Общий вид становится более гармоничный, ну а точнее он становится розовее и розовее. У меня тут есть секретики свои. Я кое-где нитку перепутала. Но где, я не скажу, потому что это не очень влияет на общий результат. Буду держать вас в курсе всех событий и сообщать самые свежие новости об этой вышивке. А сейчас мы с Павлинчиком говорим вам. Пока!